привет youtube привет подписчики приветствую гостей моего канала сегодня небольшая работа обложка на паспорт выполненная из экзотической кожи морского ската никогда раньше не работал с скатами и другими экзотиками но вот первый опыт такой интересный, я вам надо сказать материал не похожий абсолютно на обычную кожу как вы знаете, скат это рыба никогда не думал, что вот у рыбы может быть настолько прочная кожа я вам скажу так, это антивандальная обложка которая Прослужит ну, минимум 50 лет своему хозяину. То есть данной коже не страшен ни огонь, ни вода, ни царапины. Поверхность кожи покрыта роговыми чешуйками и представляет собой, наверное, больше что-то похожее на кость. По крайней мере при обработке очень схожий эффект, как с обработка кости, например. Вот можете видеть, как это все выглядит. Мне напоминает черную икру. Такую густо усеянную по обложке. Или какие-нибудь черные бриллианты, возможно стразы. Ну, в общем, обложка переливается. Замечательно смотрится. Вот на дневном свету можете, в принципе, видеть. Внутри... Внутри, значит, я сделал обложку, покрыл свиная кожа у меня проклеена, и карманы сделаны из итальянской растишки. Ну, давайте уберем паспорт. Вытащим все это отсюда сейчас. Вот так вот все это выглядит. Смотрится очень красиво. В руках приятное на ощупь, знаете, такое э, чувство легкого массажа э, подушечек пальцев. В общем, обложка действительно будет долго служить своему хозяину, хозяйке. Э, мужская или женская? Я даже не знаю. Я бы сказал, наверное, это больше унисекс, в принципе. Э, ну вот, наверное... И все, небольшое видео. Значит, кто будет работать со скатом, готовьтесь к тому, что есть свои особенности. Интересная кожа, интересная в обработке, но обычный подход тут неуместен. Ну вот, наверное, и все. Успехов. Обложка будет в наличии. Вопросы по приобретению. Пишите мне по ссылочкам под видео в личку. Под видео будут ссылки на группу ВКонтакте, а также на мой Инстаграм. Либо на Ютюбе пишите личным сообщением. Вот такая прекрасная работа. До новых встреч. Пока, YouTube.